Дело не в том, чтобы обудить мозг, а в том, чтобы самому в процессе вот этого движения, пробуждения мозга у другого человека, донесения идей максимально здравых, неотходящих от вот этих всех приколов и веселья, ну то есть не подходящих к ним, да, вот, ну, то есть, аккуратно донести какую-то мысль. В этом вся цель. Стараться для других. А потом прикинь, каким это тебе кармическим бумерангам вернется. Да, если поначалу по, по пойдет сопротивление, то будет тяжело. Все нужно стараться. Говори. С ней и с ним. Говори. Ищи пути.